Да, да, да, да, да, да, да. Так, я это вам показывал, что Чуть... <соценно> не понял. Ладно. Это на улице? Сама. А на улице никого, так что. О. Ничего понять а вот так ванная комната Нет? ванная тут мыться так здесь спальные родители и стиральные машины так так это комната вики что делаешь? ну-ка выйди моего дома что тут делаешь чего отваляешься возле моего дома? Выходи, мой за вообще, чтобы я тебя не видел возле моего дома, ясно? Вот и все. Да. Фига себе! подробности. Ну, мы игру приготовим на завтра. Ты че, ночью проснулся? Я да. И то вы и не спали, наверное. Это точно. Ну, в принципе, да. Ты чем воруешь на моей территории? Да ладно, я шучу. Да, да, иди, иди. Да мое, что у меня с голосом Спускаюсь Чуть. Чё... привет, мам. Так, чё где? Кто меня зовет? я не вижу. А, -а, -а привет. А. Чё ты? Чё ты мусился? Деля, Деля, у меня. Де, деля хорошо. Деля хорошо. Деля хорошо. А дела тоже хорошо. И дела хорошо, да. Э, ты чё? Офигел? Можно в гости? Вали отсюда! <салливый> Ничего себе наглый! В гости? Ну, пойдем. Ты чё? Я же, ты думаешь, что я через сильно не вижу? Пшёл вон! Шоу! Год ⁇ ныш. Шу, вон. Шу, вон. Только попробуй вернуться. вернусь. мышь. Кисемисси. Кисемисси. Она весь тут, тебе, Сейчас А у тебя Я тоже Кисемисси. Ну, хорошо, же что Фигов. Да. Стой, подожди, мешаешь. Идти, идти. Я дверь. предлагаю турель подержи поставить. Пахар, подержи дверь. Возьми в руку. Ты что мою дверь сломал? Еще зашел ко мне домой, да? Вот нахал. Ко мне еще домой. Торгался. И, и дверь сломал. Еще неправильно поставил. Ты посмотри, он дверь сломал. И поставил ее. М -м -м. Давай я поставлю. Да, давай. На, поставь. А, ты же ну, а давай. Могу тебе полмиллиона да. заплатить за то, что дверь. Не поставил. надо. О, тортик, тортик, шоколадный, вкусный. Не понял. Спавень, спавень, спавень. Спавень, спавень. Привет, мои кисички. Я там рыбку потом вам купить. И семок тоже. Потом. Потом поговорим. У меня сейчас нет с собой. Мне только лук. И все. Да, и все. Чего а! а! там происходит? Ай! На улице? Тихо! <связь> Тихо! А! <связь> О, боже, он вернулся. Я не знаю. А! Вайс. <связь> ну, привет. Извини. Ади-ади-ади. Ты быстрее, быстрее, быстрее. Снимаю панцирь. Яблок, нет, -мо! Да Зайдите дома. все в дом. Зайдите. Так, кто-то у меня. Паука, выручалка. А -а -а, тихо. Дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом. Все найди. Так, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. А -а -а. То... бери яблоки на время после миссии ты отдашь мне и мою шкатулку и не сюда шкатулку Ням -ням -ням. и Что? давай это трансформируйся быстрей мне тоже перезарядиться надо Ё -моё, ты чё? подожди это злой адриан который забрал тихо тихо тихо тихо Тот, тихо и раскидал их по измерениям. Вы никогда не найдете талисман Баникс. Да что ты говоришь? Кот, быстро за мной. После миссии ты отдашь мне талисман. Ясно? Все. Не время а обижаться. Кого там ещё нет? Че там обычный житель ходит? А ну кто с... его знает! Беги, ё-моё! Беги отсюда! Давай-давай, свантмайся! За мной! Вот сюда пойдем. Что делать мы? Ладно, ладно, это потом разберём. Всё, давай, погнали! Все, давай! Мы идем. Его нельзя подпускать к остальным жителям. У меня есть план Капканги нет. Ай. Ай-ай-ай-ай-ай-яй-яй-яй-яй. Ай. Он такой сильный. Я даже пройти не могу. Он меня откидывает за тысячи метров. Надо зайти в маленький щит срочно. Как ты зайдешь? Прыгну, э, логика. Mm. Да, только как прыгнуть. Это прыг... не очень. У меня 30 минут Мистер бы я бы уже там бы был. Уведи его от меня. Он же бесит. Жаль, что я не в шаре. А, ты тоже смотришь? Ну, давай. О, вс, я здесь. Убить. Давай, давай, давай, стреляйте. Тихо. У меня нормально, у меня время. Тихо. На, скотина, на. Я еще не использую. На, скотина. скотина. Стоять. Я скоро детрансформируюсь да я еще не уже понял давайте Ч немножечко осталось да. И, ну, кто это сделал а весь берег зачем а, а! Нет! я понял время Умерю, кончилось тут все дома ой я упал ну все это капец Полный капец. Как мне выбраться? А-а-а. Después... Нет, тут. Ой, а я, не... я знаю, как я выберусь. Вот тут. Он хилится. Нет. А, нет. Вы ничего не исправите. Ага, ага. Ай, тихо, тихо. Тихо. Ребята, давайте. Обезьяна, только ты можешь исправить то, что он натворил. Попади а в него он... переполохом. Ш... Он нас уничтожит. Ага, ага. Не уничтожит. Если ты попадешь в него в конце, все мои ошибки справятся. Тихо, тихо. Вот сейчас давай, давай, переполохом есть. Так, вроде бы все. Так, да, так, так, всё. так. Давай. Все равно это не давайте. Так, ты мне отдашь потом. Так, мне надо фейковые выкинуть. О! Давай, ты где? Давай мне сразу тут, а, все равно у тебя будет другой, это не твой талисман, как бы. И пока что все наши, все личности пока знают, потому что, ну потому что, потому что. Потому что вся шкатулка, и исправить мы пока ничего не можем. Ну да. Так, где еще один? Где а еще? Что там, Так, тут дверь надо вернуть. Давай. Так. Все. Давайте мне про. Давай. Так, пойду пока присяду. Так. О. Ты уже присел Иди сюда скорее все исправить и все Вы не будете знать Наши личности И вы все забудете И все мы Я все забудем больше послушал просу... да, ну, да. Найдем Талисман Банникс, и вы все, все забудете И ничего ну, вы да. это помните не будете И для вас это будет как первый день ну, да. Вы будете, что до этого творилось, ну не то, что сейчас. Не будете знать, личности, Не будете знать, кто такой злой, злой Дриан. Короче, все, забудьте, вот. Да, кого-то переродитель. у мне тут торт. Жаль, что я не годен. Ну, если вдруг проголодаешься. Так, надо. Будьте колу на ничего себе покатан. Тебе я тебе дал Опятик. колу. На колу. И тебе вот колу. О, классно. фанта у нас фанта. Давайте еще по Фанте. Вот фанту. Ой. И вот фантум. Спасибо. Ой, фанта. М что за фанта странная? Это фанта, я тоже что-то тут заимуметь очередь. Так там ли, туалете кто-то. Он купается. Ну ладно, все. Мыл. Давайте, кто там? Я хочу. Я лучше оттуда уйду. Ты офигел? Вот купайся в своем чуде-юде. Купайся, купайся, вот, Катина. Ты офигел вообще. Что там? Что там бред Сони? Мне срочно надо поменять воду здесь. А Все, мне... да. А что тут дельфин делает? Я с ним буду купаться, да, дельфин? Ты вот это мой хороший. Думаю, хороший дельфин. Где он? А вот он. Выйди, выйди! Выйди. Ладно, ну только попробуй, паука убивалку у меня в руках. О, о, боже, привет. Ты мой дельфин, ты мой хороший. Тебе мало тут пространство. Я тебя потом выпущу на, на волю. О, ой, да, вы там наша не беспокой нас. что ты делаешь? Он плавает. Дельфин танцует. Танцы поп. Ой, ты прыгаешь. <смех> да, мой маленький, да. Где потом рыбку принесу? Да. Нифига себе. Ему надо больше бассейн сделать. А, ты достал, ⁇ -мо ⁇ Ладно, пойду, я. Ой-да. Ой-да, Ой-да. Все. Так проголода. не смогу дышать под водой. Попушить а Попущу тухутики, тухутики А ты что-то Только ведемся. подойди ко мне, только подойди Только подойди Всё, да, надо Выключать свет Спокойной ночи И да, и пойду ну, И лечь Спать Ой. Только тут включу Там выключу Я приду домой. Посмел. Здесь выключу и тут выключить. Все, я везде выключил. Нет. Ай. Здесь еще горит. Много а, для шо. компьютера пусть горит. Все. А я пойду на улицу спать. Свежем. Не Ай суд подам ты понял понял меня все я здесь спать мне не мешать